приветствую вас дорогие друзья я светлана филатова прошу от вас обратной связи первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья десяточка за то что мы наконец-то дождались дождались того что я все-таки сделала презентацию подготовилась и вышла в эфир я прошу прощения за то что я так задержалась за то что вообще мы отложили но что поделать мне пришлось пересмотреть многом для того чтобы собрать эту презентацию а, поэтому я думаю что вы отнесетесь с пониманием вот вижу первые пошли пятерочки 5 5 10 а, да еще не забывайте пока вы не ушли а, не забывайте поставить лайк этому видео на всякий случай чтобы оно хорошо ранжировалось знаете я вкладываю свои силы свои знания для того чтобы делать стримы с вашей стороны будет очень здорово если вы мне будете давать обратную связь в виде ну, лайков комментариев но ну, вы сами все знаете а, да значит 10 10 10 с плюсом ирина написала вот вижу вижу наши люди вижу что многие конечно же из-за того что мы так отложили будут смотреть в записи ну что поделать многие дождались и это самые стойкие самые родные самые любимые мои я надеюсь что вы будете довольны как минимум Да, 10 за бусики Да, про бусики мы совсем забыли а между тем они каждый эфир с нами и они наш талисманчик я их ношу специально только надеваю на эфиры а, так так так привет из беларуси видела там из италии судя по времени из америки кто-то у нас но все равно все равно мы собрались а, вижу обратную связь и все хорошо поэтому не будем затягивать я себя уменьшаю а, Да, еще забыла сказать очень важный момент а, благодарю вас всех за активность в моем предыдущем видео я я очень прошу также активно комментировать, лайкать э, и делиться видео осталь... ну, другими, э, потому э, ну, и в дальнейшем, потому что вот то, что вы показали, вы показали на что вы способны. Спасибо вам огромное за то, что вы предыдущее видео оно меньше чем за сутки набрало 10 тысяч просмотров. Это для меня э, на самом деле большой показатель. Спасибо вам огромное! Это даже не для меня, это для нас с вами огромный показатель давайте будем еще больше делать охваты да и э, тем самым будете меня вдохновлять делать стримы еще интереснее еще чаще а, так ну я тебя все-таки убираю а, так как сегодня не я героиня я буду только сторонним наблюдателем комментатором и так далее а наша героиня уже второй день как мы ее рассматриваем это айза а, которая дала комментарии ксении собчак и э, там очень много моментов которые вы меня просили разобрать до да, которые мы вчера не успели просто разобрать потому что отвлеклись на то что выясняли э, действительно ли владимир путин э, крестный отец ксении собчак или нет Ну затронули они эту тему а меня это очень заинтересовало и поэтому я немножечко ушла в сторону от нашего э, интервью но сегодня я вела вернулась с той стороны и давайте сегодня таки разберем айзу итак первый фрагмент если все будет хорошо ставьте плюсики э, в чатик а я включаю видео хочу уточнить какая у тебя сейчас фамилия официальная официальная фамилия у меня Нохином вот здесь хотелось бы сразу а некоторые моменты с вами определить а, Ну, вы помните да вот мы в предыдущих видео разбирали вот этот жест когда волосы человек притрагивается к волосам да и убирает их за уши и мы с вами определили что это признак того что в человеке присутствует психотип эпилептует это значит человек перед тем как начать дело он волосы прячет за ухо чтобы волосы не мешали да это многие девушки так делают но есть еще другой психотип это истероид который а, делает волосы всегда чтобы они были красиво чтобы они лежали так как надо и если истероид знает что волосы надо на лицо чтобы они вот прям что-то либо закрывали либо просто так краси красивее да а, если волосы а, на лице да и даже если рука потянулась волосы убрать посмотрите что эта рука дальше делает она не убирает она как бы немножечко придерживает да, но но все равно Просто руку туда прокладывает, да, чтобы они даже еще пышнее выглядели. Вот перед нами сейчас, вот по тому, как, какая у нее прическа, мы можем понять, что перед нами истероид. Ну, кроме того, по поведению. Айзы, да, вижу плюсики, спасибо большое. Да, рада вас видеть тоже. А получается, она истероид. Да, она стероид и очень яркий, потому что не только по тому, как волосы, но ну, давайте все-таки про волосы я дорасскажу. Видите, что у нее челка вот у мной, знаете, у меня было такое, когда я смотрела... Мне очень хотелось в эту челку убрать с глаз, потому что я понимала, что это просто мешает, да, вот когда э, что-то попадает постоянно на глаза. У нее челка действительно такой длины, какой-то странный, да. Вот меня, например, это раздражало. Э, вот хотелось бы ваше мнение э, э, узнать. А давайте кого это тоже раздражало, поставьте в чатик восьмерку. А кого это не раздражало? Если бы у вас была такая челка, поставьте пятерку. Мне интересно ваше мнение, а я пока буду до, ну да до, до рассказывать об этом вот а кого раздражала восьмерку кого не раздражала пятерку а это вот кстати два варианта могут быть и поэтому мы с вами поймем какой психотип у вас а вот вижу что в основном а вот и пятерки есть и восьмерки так вот если вас это раздражало то в вас бунтовал а, этот а эпилептоид а эпилептоиду всегда мешает все лишнее если он начинает что-то делать ему нужно чтобы инструмент лежал перед ним да вот чтобы все что нужно для работы было перед ним либо в пределах доступа чтобы не тратить на это время если волосы падают на глаза мы убираем волосы вот это эпилептоид а если же вас это не раздражало то это говорит о том что у вас больше истероидного проявления Ну каких-то скажем так истероид это человек который все блестает которому нужно всегда выглядеть хорошо который всегда производит впечатление на окружающих это для него самое главное самое первостепенное произвести впечатление на окружающих и если при этом ему мешают какие-то волосы это не страшно главное чтобы я был в образе главное чтобы я был звездой а, ну и соответственно вот эта вот челка которая у, у нее ну как бы вот я бы уже сто раз ее убрала и вот вижу по вашим комментариям что многие из вас это сделали бы тоже но это же образ а для истероида это самое главное быть в образе кроме того вот здесь вот явно мешали ну не то что даже мешали а она разгов... ну, рассказывала о чем-то может быть какое-то действие ну, у нее было в уме да она нач... ну, в уме начинала какое-то действие но все равно начав этот жест она его не довела она просто вспушила волосы подержала здесь руку а потом эту руку убрала то есть волосы за ухо она так и не убрала вот это вот истероидность кроме того истероидность у нее в высказываниях это просто ну я буду по ходу действия да кстати вот истероидность еще мы с вами еще вчера наблюдали когда про этот же самый макдак макдональдс да когда она у ксении собчак сказала что любит макдональдс да но также на голубом глазу она в предыдущем интервью сказала что ненавидит макдональдс и э, изобразила эмоцию отвращения вот это вот истероидность это поведение которое соответствует каким-то ну где истероид находится он подстраивается под эту ситуацию он играет он всегда играет и истероиды это самые лучшие актеры Потому что они быстро а, находят вот эту модель, которая а, будет лучше всего читаться, где они будут бой, более выигрышно а, ну, выглядеть, да, и, соответственно, они будут себя вести. А, да, добрый-добрый вечер. Да, да, добрый вечер всем, кто подходит. Я рада вас видеть. Присоединяйтесь. А, да, значит, дальше смотрим. Ну, у меня, знаешь, с фамилиями такой прикол, потому что я с Лешей была замужем, ну, много лет мы были вместе, около 10, и я поменяла фамилию, через месяц мы развелись. Так же произошло с Димой, я поменяла фамилию, и через месяц мы расстались. Но я все еще... А вот а, по поводу расставания у нее в каждом случае неловкость. есть не развелась, потому что меня не разводят. А не разводят, и здесь а, напрягла подбородок. А здесь саботирующая позиция, знаете, так, такое упрямство. Не, непонятно почему, но она встретила, либо она встретила сопротивление какое-то, либо это ее подсознательное сопротивление, ну, что-то связанное с сопротивлением, а вот это напряжение подбородка дало. На фамилию я хочу поменять. То есть у тебя будет другая фамилия. Да. Какая еще не знаю, еще не придумала. Я решила придумать себе фамилию. То есть вообще новое. Почему? Ты не будешь возвращаться к своей девичке? Да. Нет. Почему? Не хочу. Не хочу. Почему? А почему я не хочу возвращаться к Опять, смотрите, вот тот же самый жест, который мы с вами обсудили. Кстати, Софочка, ночер, а не вечер. ну конечно, я понимаю ваш негатив, но что поделать? Почему? Потому что а, да вот без звука видите опять пошла а, пошел такой же жест вроде бы ей хочется спрятать волосы да а потом а, а, она она останавливается и понимает что все-таки волосы лучше вперед так ей лучше так она лучше выглядит то есть истероид он всегда следит за тем как он выглядит как он производит впечатление и вот она как раз это и делает а, да, а, без звука тут идет. Потому что она, не очень красивая. Видите, немножечко было отвращение. Во вторых я не хочу. хочу. Чеченская фамилия, мне во. кажется, красивая. Ну, я не хочу чеченскую фамилию. Хочу хоть какую, но не чеченскую. Ну, а, в общем, мы видим, что потому как она а, стесняется в своей фамилии и стесня или стесняется себя в этой фамилии, вернее, а, себя в этой фамилии, может быть, а, она считает недостойной, либо, я не знаю, но у нее явно вот, а, какие-то проблемы с самооценкой. А, судя по тому, как она вот со своей фамилией, да, получается, что она стесняется либо своей национальности, либо стесняется того, что она недостаточно хорошая чеченка, а, но ну вот что-то в ней э, очень сильно э, ее угнетает, и ее поведение, конечно же, об этом говорит. Она очень много вот этих ужимок дала в отношении, ну, в, в процессе всего интервью в отношении того, что в отношении своей национальности очень много было вот таких вот ужимок. Я все их перечислять не буду, но у меня сложилось э, ощущение, да, и оно, оно складывается по невербальному поведению что а, действительно она очень сильно стесняется этого факта а, и скорее всего она стесняется именно того что она недостаточно хорошая дочь недостаточно а, как недостаточно хорошая чеченка ну то есть она себя считает намного ниже а, ну и вот этот комплекс неполноценности он вот прям шлейфом идет по всей по всему интервью но ну, давайте следующий фрагмент вот по поводу войны по поводу войны она рассказала очень страшные истории и ну, давайте послушаем Смотри, мы приехали в... к родственникам, и началась война, все аэропорты закрыли. И... И... И, да, у меня квартира... Это в грозном. Это в грозном, да. да. У меня квартира была в грозном. Я помню вот этот кипиш, как мама собирала наши вещи. Мы еще помним, мама такая, нам, нам зимние брать или не брать. Ну, то есть какой то было такое -то сумасшествие, я помню, в глазах мамы. Видите, как она рукой поддерживает руку. То есть, ну, так, понимаете, что она сама себя пытается поддержать. Я еще не совсем понимала, что происходит. Нас закину, за нами заехал дядя на газели, нас всех запихнул в газели. Мы поехали в село. Большую часть времени мы были в селе. Это были новые Атаги. И мы, ну, когда была бомбежка, мы спускались в подвал. Переждали в подвале. Помню, у меня бабушка больная, старая. Так тяжело мы ее переносили. Ну, вот так вот тут было очень долго, год с чем-то да конечно она рассказывала чудовищные истории сейчас еще включу на тот момент ты, когда живешь в этом аду тебе уже все вот это даже все ненормальное кажется абсолютно нормальным. видите эмблематическая оговорочка вот все ненормальное уже кажется абсолютно нормальным и плечо да, качает нет и плечо. А, то есть все-таки, конечно же, ее подсознание, оно четко знает, что это ненормально. И оно дает этот сигнал, что это ненормально. Но а, на сознательном уровне она себя, видимо, очень сильно убедила. Убедила, что это нормально, да, и старается в это верить. Старается, наверное, больше это не при, к этому не притрагиваться. Возможно, что это рано, у нее до сих пор болит. А, либо, а, ну вот здесь вот а, сейчас мы подойдем к самому интересному, и здесь попытаемся сделать выводы. Давайте следующий фрагмент я включаю. Мы приехали в квартиру на тот момент у нас была квартира в Грозном, а там просто бухают солдат. Это уже были русские солдаты. А у папы был бар алкогольный, но они весь алкоголь распили, бухие прям знаешь срались, в комнате, то есть вообще прям вот в квартире. И вот они пьяные поставили нас к стенке с мамой вот так вот обстреляли вокруг. Ты была все, конечно, дико стремно. Обстреляли настоящими пулями. Настоящими пулями. Вокруг нас. У нас да, очень долго были эти следы. Есть, подожди, ты была на расстреле, по Да. Ну, нас, не, нас не стреляли вокруг нас. Вот так вот обстреляли. Ты же об этом не знала. Вас стрелять будут ну, или не вас? Ну, я умирала. Ну, то есть я стала умирать. То есть ты думала, что вас сейчас. Все это конец, да. Ну, взяли вещи и убежали. А что ты почувствовал, когда вас повели к этой стенке? Это все было очень на скандале, на громкости. То есть это все было таком с жутким. Ну, с какими? Может, вот Ну, вот, о, чурки, чурки. Чурки. О, приперлись, что приперлись. Что получите, что приперлись. И что, у тебя нет никакой озлобленности на эту тему? Ну, вот, напрягла подбородок. И, вы знаете я смотрела а, вот это все и а, у меня двоякое чувство а, двоякое чувство почему потому что ну как то вот действительно очень страшная история чудовищная история просто а, и мне не хватило здесь ее эмоций а, не хватило а, испуга а здесь должен был был быть испуг да вот если вот эту историю да если вспоминать даже это обязательно ну, вот этот момент когда тебя поставили к стене да вот это это невозможно вот так вот просто рассказать как стар, сторонний наблюдатель а теперь объясню почему возможны два варианта событий Первое, ну, я скорее все-таки склоняюсь не к нему. Потому что, как сказать, ну такое придумать, это надо просто быть, не знаю, кем, не знаю, вот такие вещи придумывать, я считаю, что нецелесообразно. Не, не а даже если ей хотелось нас удивить, то она могла бы придумать что-то другое. А здесь история действительно чудовищная, и придумать ее вряд ли она придумала, но допускаем как вариант, что это история а, отчасти придумана отчасти а, тогда возможно что сейчас она как-то вот вскользь это все рассказывает да вот поверхностно достаточно а, если это придумано а, ну хотя бы отчасти да вот не не так все страшно было но как бы то что я услышала я не увидела в ее глазах вообще страха это не, невозможно рассказывать о том когда ты чуть не погиб да, когда тебя поставили расстреливать и рассказать это без страха да. я склоняюсь больше к той версии что она старается это забыть старается эту тему меньше трогать как знаете когда рана очень сильно болит ты ее стараешься не теребить лишний раз да, и то что она сейчас это так вот рассказала она старается к этой ране просто не притрагиваться так близко хотя много было таких вот моментов которые которым я не поверила но ну, опять она была ребенком да ну например там про 70 солдат конечно же очень сложно укрывать в одном доме 70 человек ну возможно укрывали солдат но откуда она знает что именно 70 да вот такое точное число но ну, как бы здесь мне не но ну, это просто я не стала включать кроме того здесь вот когда она рассказывала она сказала что после этого ну вот в этом фрагменте вы можете еще раз пересмотреть я сейчас не буду включать что прям они вокруг них обстреляли и после этого остались следы которые потом еще долго там были но а как она же рассказала что она в грозный больше не приезжает после этого не приезжала откуда она знала что эти следы остались да но как-то вот такие какие то несостыковочки мелкие да а, ну и не не знаю что это могло быть да ну получается что мне не хватило эмоций а, Ну вот скорее все таки всего она старается это забыть старается это меньше вспоминать и поэтому э, может быть э, прошло время э, там э, что-то более трагичным кажется может быть наоборот более сглаженным может быть она просто постаралась это забыть а сейчас вспоминая э, ей это сложно вспомнить вот прям так досконально конечно э, но вот мне сейчас не хватило эмоций потому что она дама эмоциональная и ну, мы с вами дальше посмотрим там в отзывах о людях она не стесняется высказывать эмоции высказывать какие-то слова особенно когда она про птаху рассказывала но ну, не в этом интервью там прям были эмоции эмоции Ну и сравните птаху который ей толком ничего не сделал она сама даже говорит что он ей ничего не, но ну, это дальше мы сейчас дойдем до этого такие эмоции выдает и когда она рассказывала рассказывает про расстрел да когда она рассказывает когда она чуть не погибла и вот как-то совсем нет никаких эмоций да как-то очень странно поэтому оставим этот вопрос ну можно сказать не раскрытым до конца потому что я затрудняюсь делать какие-то выводы вот прям окончательные на основе на основании того что я услышала но вот еще раз повторюсь что мне не хватило эмоций мне не хватило испуга потому что если бы кто-то ну вообще любой из нас вот если бы в такую ситуацию попал и рассказывал бы это то скорее всего здесь были бы такие эмоции это никогда не забывается это даже если ты боишься к этому притрагиваться все равно ты будешь выдавать ну, как минимум эмоцию страха эмоцию испуга и ну то есть там все будет да дальше следующий фрагмент она пыталась это привить я думаю что да но она не научила мне тоже многому чему должна была научить меня женщина потому что я например это про маму она говорит Вряд ли могу сказать что я стопроцентная женщина имеет Видите, с отвращением говорит про себя как про женщину, но вот эта вот идентификация как-то у нее очень сильно страдает. Она, она реально, ну, знаете, такая пацанка. Вот по, по всему ее поведению всегда видно, что она такой подросток-пацанка. Вот почему-то у меня сложилось такое мнение. Мы учили готовить. Я одна в семье. И получается, если я буду заботиться о своем муже и не буду работать, то кто будет заботиться о моих родителях? да вообще конечно же перед нами девочка которую воспитывали скорее всего как мальчика и поэтому конечно она ну и опять она еще и по характеру такая она, у нее бойцовские черты характера и она везде и всегда их проявляет надо не надо знаете по принципу драку заказывали нет не волнует оплачено да вот так же и здесь то есть она за любой кипиш в общем-то вперед и не разобравшись даже главное ввязаться в драку а там да а там как пойдет а следующий фрагмент знаете вот еще наблюдая за ней я увидела что она а очень часто когда говорит о чем-то, в чем она э, очень неуверена, в чем она комплексует, она очень сильно комплексует по многим вопросам. Э, значит, она поджимает нижнюю губу. И вот нижняя губа у нас отвечает за такие вещи, как, э, знаете, наглость отчасти. Э, смотрите, верхняя губа, она более базисная. Вообще губы это щупальцы наши, это как подушечки пальцев, которыми мы все ощупываем. Вот приходим и берем там в руки ручку, да, и начинаем щупать, что она какая на на ощупь да вот так же ментально прощупываем все пространство в пределах нашей досягаемости и люди которые ну, обладают некой наглостью да они очень часто ну, позволяют себе брать допустим с чужого стола там взять какую-то вещь и также это касается и наглости такой вот ментальной, когда человек приходит в новое помещение и он а, очень уверенно себя чувствует, он как бы а, ну, если он захочет, он просто возьмет и пощупает любую вещь, да, даже если она ему не принадлежит. А, так вот чаще всего это как иллюстрируется а, нижней губой, она бывает либо более полной, либо она выступает больше и а, соответственно когда человек чувствуют вот эту внутреннюю ну отчасти наглость можно сказать отчасти уверенность в том что вот я могу прийти и взять вот, а вы не замечали что один человек заходит в новое помещение и всего стесняется он как бы но ну, и там вообще принято заходить в новое, ну в, например в кабинет а в какой-то да а нужно сначала постучаться и потом когда вам разрешат войти только тогда входить а кто-то входит прям без и уже в кабинете спрашивает, можно? А вот, а кто-то входит и вообще не спрашивает, можно или нет, а усаживается сразу в стул. Понимаете, вот это вот степень раскованности, можно сказать. Так вот, это все это про нижнюю губу. Верхняя губа – это про базисные вещи, это уже больше связано с мозгом, это уже так, такое щупальце, которое уже у нас более глубоко зашито. А вот ситуационное щупальце это нижняя губа так вот здесь она очень часто когда говорит о каких-то вещах в которых она не уверена она поджимает как раз нижнюю губу а, нижняя губа как раз иллюстрирует то что она вот говоря про это ну о чем она говорит она чувствует очень большую неуверенность она как тот человек который э, стучит в кабинет очень долго да и э, если ей никто не ответил то она просто уйдет и забудет о том что ей нужно было в этот кабинет вот примерно так это иллюстрируется она даже не станет заглядывать в этот кабинет для того чтобы проверить то есть не ответили значит я лучше уйду Застенчивый человек в какой-то степени. Uh, ну, застенчивый относительно тех вещей, о которых она сейчас говорит, и uh, поджимает нижнюю губу. Uh, да, давайте дальше смотреть. Для меня это, я его каждый день во сне вижу. Очень сильно скучаю по нему. Что... это она про отца говорит а, про то что он, а сейчас отец с ней не общается и как ей это больно и вот как раз нижняя губа она иллюстрирует то что она она боится она стесняется она очень переживает а, сделать лишний шаг да она ну как сказать ну то есть вот как тот человек очень мнительный застенчивый до да, который а, не делает первый шаг не потому что он гордый а потому что он а, просто мой лучший друг у меня с мамой не такая связь как с папой но почему потому что наверное сейчас а, видите напрягла подбородок не хочет ассоциироваться со мной почему ну потому что я все делаю очень на показ я а я не могу по-другому я не хочу по-другому. Я но не ты хочу... же до этого его фотографии не публиковала. Ну Почему? да, просто потому, потому что он этого не хотел. Нет, тогда нет, такой темы не было. То мама у меня в основном не хочет, но у папы такого не было. Просто как-то мы когда с ним общаемся, мы не фотографировались. Вот. Но я просто пытаюсь понять, из-за чего можно было так поссориться с родителями, которые ну, спасли тебя, по сути дела, и все равно это родители, какие бы они ни были. То есть это вот это такая тема что не знаю, ты живешь неправильной жизнью, ты ведешь себя как бридище, ты там вот... Ну, не для них я веду девушка. себя как бредище. да, это, это, это факт. Но я не веду себя как бридище. Да. Mm, да, вот где сказала, я не веду себя как бридище. Видите, плечом, пожалуй, все равно подсознательно она понимает, что ну, вот проговорила, да, что не веду себя как бледище, но все равно подсознательно она понимает, что да, действительно, есть за что ее ругать, чувствует вину, чувствует печаль, да, она чувствует печаль. Но насчет врет-не-врет, врет, вы знаете, когда перед нами истероид, она очень хорошо изображает эмоции. Если она в образе, то она в образе. И это довольно сложно считать. А, поэтому я увидела здесь эти эмоции: играет, она их или нет. Но ну, а будем считать, что все-таки не играет. А, и в общем-то это довольно грустная история, что отец с ней не общается, а ей это а, довольно больно. Но опять-таки, если больно, так а, все в ее руках она могла бы вполне исправиться. Но она здесь, на этом интервью, настолько лишнего наговорила. Вот знаете, когда она рассказывала такие истории про работу отца прям государственные секреты рассказывала выдавала с честным лицом и я не знаю какие могут быть последствия у ее отца за ее такую откровенность причем ее никто не просил особенно но она прям сдала по полной программе и всю свою семью и все все что только знала а да вам нужно сохранить секрет вернее если вы не хотите чтобы ваш секрет остался с вами то обязательно расскажите Айзе, она всем вот так же расскажет по секрету да по секрету всему свету вот здесь как раз такая история получилась но не очень приятно это все получилось да ну а давайте еще один фрагмент включаю и ну, я знакома, я ну, со, знакома с религией. В Коране действительно прописано неравноправные отношения. Неравноправные. Ну, можно развестись. То есть я да, просто... развестись три раза, сказав, просто я развожусь при трех людях, Это при трех правда. мусульманах. Это правда, да. И ты должна уйти только то, что на тебе да. есть. И ты не можешь забрать даже ребенка своего. То есть ребенок тебе не принадлежит. Да, насчет э, того, что она знакома с религией, она в самом начале, конечно же, прокололась. А даже если она читала, то читала явно невнимательно. А, сейчас еще раз... И, ну, я знакома, я ну, знакома с религией. Кар... То есть, видите, да, я знакома с религией еще и плечом, пожалуй. То есть, не особенно она знакома, да, она, возможно, читала, но ей это, ну, наверное, не зашло просто. А дальше следующий фрагмент. Хорошо. Нет, возможно, я уверена, что пройдет время, мы будем Видите, как она руки э, собирает и как-то вот поддерживает, причем пытается э, как одну руку э, вот как-то так сжимает, вот этот такой вот, это признак того, что она волнуется все-таки. Э. Общаться, потому что у меня очень хороший папа, у меня очень добрый папа. У меня, у меня У меня папа такой хороший, что он меня до сих пор любит. То есть я уверен, что им звонят, я уверен, что им говорят, что я такая сикая, я уверен, что моим папе говорят, что ты там не можешь свою дочь там утихомирить. Я уверен, кто ну, говорит их родственники, друзья. Родственники, друзья, ну просто я даже думаю, не просто даже не друзья, а просто люди, которые хотят позлорадствовать. Понимаешь, ну обязательно же, ну обязательно жить ну нужно. А на этот раз волосы заправила, проиллюстрировать вот этих людей. Смотрите, здесь даже забыла про то, что волосы должны лежать, да, чтобы в образе быть вспомнила про других людей вот знаете здесь слова прям вспоминаются сплетник говорит о других зануда о себе а блестящий собеседник говорит с вами о вас так вот ей она обожает о других людях говорить и вот здесь вот она включилась прям вот они эмоции пошли вот она, вот она включилась вот она загорелась когда стала говорить о других людях не только у чеченцев, да но ученцев особенно обязательно нужно ткнуть вот в -вот эту -вот болячку да и сказать там ты там такая и ты там такой смотрите, как иллюстраторы сразу включились то есть э, про расстрел она рассказывала ну вот как-то эмоций там таких не было да ну может быть потому что прошло уже время столько э, ну да непонятно не но здесь же э, вот вот прям про другого поговорить вот это у айзы прям сразу включается э, э, вы знаете она прям на это дело можно сказать у нее ну, любовь э, про про всех поговорить да про каждого и в этом плане, конечно же, она по всем прошлась и э, по кому не прошлась, мы э, я нашла в других интервью э, довольно интересно. Она, конечно, обо всех э, составила мнение. Э, ну, давайте начнем с самого безобидного. Э, не, не, ну Иван Ургант это Иван Ургант, ты еще должен так шутить, ну, классно и быть таким же красивым, как Иван Ургант. Но ты тоже все вполне красивая. Ну, вполне красивая, но не, не такая юмористичная, понимаешь? И шутки у меня такие точно не для телевизора. А, да но здесь мы видим что вот это вот она меняет положение корпуса потому что чувствует себя очень неуверенно она понимает что где где иван Ургант, а где она а, да но все таки хоть и стероид но берега знает а дальше следующий фрагмент ну то есть условно твоя ролевая модель это жена арша вот все таким хотелось. Прошу тебя христа господи нет ну почему? Вот она на Первом канале ведет и, социальную не, не дай программу. Бог. Можно это Мужское, рассказать? женское, что мы с Бороновской очень сильно поругались в последней нашей встрече. И и... Ну, мы как раз-таки не разделяли наши взгляды на происходящее в этом мире. И мы... ну, можно по Что-то как чиновник заговорила. Мы не разделяли да, взгляды. Да вот я же по президентом хочу стать. А, нас э, см... Слушайте, на, насчет президента это вообще это хохма дня прям нас хотели сделать ведущими одной передачи для ютюба меня барановскую и Жанну мартиросян вот у нас а кто хотел ну, кто-то к нам пришел но мы в газгольдер Ну как продюсерская ну. да да да mm -hmm. вот и нас хотели познакомить друг с другом ну и как-то вот понять. То есть я уже через 10 минут поняла, что мы не сможем работать с Бареноской, потому что она вот как в своей передаче кричала, вскакивала. Можешь, да, пиздец <свист> говорить? Uh -huh. Пиздец происходит. Она говорит, что пиздец происходит? Ну и вали на свою, в свою Бали, раз тебе тут не нравится. Это как? но знаете по тому как она рассказывает про этот конфликт я поняла что барановская ее подавила подавила возможно своим интеллектом и ну, умением осаживать потому что барановская она такая дама которой палец в рот не клади она сразу умеет отшить если интерес, конфликт интересов возникает то конечно же в споре выиграет барановская в открытом споре по поведению Айзы мы можем это понять потому что она не поднимает челюсть она рассказывает и челюсть у нее довольно низко что говорит о ее подавленности она не вышла победителем в этом споре она просто ну ее в этом споре видимо победили она поняла что с этим человеком ей спорить не надо потому что она будет проигравшей стороной и поэтому она просто решила удалиться и поняла что работать с ней не получится, потому что, э, ну, Баранов, у Барановской просто больше опыта, э, больше опыта именно вот э, в словесной э, в словесном направлении, потому что она действительно умеет, ну, вообще, конечно, ведущий быть, это довольно сложная работа. Я просто знаю, что это такое. Каждый ведущий, ну, где я была, да, ему нужно обладать такой способностью, как организатор, быть организатором на этой площадке, потому что каждый из экспертов это человек, это характер, и каждый этот человек, он что-то из себя представляет просто ну людей скажем так это не массовка которые сказали хлопать да и они хлопают это люди которые пришли сказать свое мнение и а, ведущий должен быть ментально выше каждого из экспертов каждый из экспертов он силен в своей сфере и он конечно же хочет высказаться по своей а, теме и если а, если бы не ведущие в любом ток-шоу то а каждый из нас экспертов мы бы просто устраивали базар а, ведущий это тот который дает слово да и даже если а, какая-то перепалка возникает то ведущий должен всех а, успокоить а, либо наоборот это все разжечь для остроты ну то есть на ведущего а, на самом деле очень много а, ответственности ложится в процессе записи кроме того ведущий должен вести нить туда э, нить передачи туда куда надо не просто каждый эксперт должен высказаться а это все должно быть по ну по какому-то определенному ну не скажу сценарию но направлению понимаете вот это направление оно должно быть выдержано и это очень большая задача вы просто представить себе не можете как это сложно собрать людей в одном месте каждый из которых со своим мнением часто противоположным и вывести всех этих людей в одном направлении это задача, ну, не каждому под силу, и э, все-таки Айза э, подумала, что здесь Барановская враг, но на самом деле, конечно же, враг ее некомпетентность, некомпетентность. Айзы именно, потому что одно дело высказывать свои мнения о ком-то, да, ну там плохие, хорошие мнения, да, в основном она в скандалах участвует, где-то там выпустить какой-то пост, да, под которым начинается какая-то возня, да, и начинают там ругаться, там, отстаивать свои точки зрения, это одно. А вот выйти и собрать, ну это все в передачу, да, и это все, чтобы смотрела интересно, смотрибельно, то это уже очень большая задача, и Айза, скорее всего, с ней не справится, как показала вообще все интервью. Ксения, конечно же, ей, ну, у Ксении была задача взять интервью, да, она не собиралась ее осаживать, но Ксении явно было видно, что, ну, как бы ее фантазии по поводу ведущей, э, все-таки они вряд ли когда-то э, ну, увенчаются успехом потому что ну как впрочем и по поводу президентства э, тоже какой-то какой-то непонятный э, момент я вообще просто смеялась от души а дальше следующий фрагмент зачем олег майами зачем? Ну что это? Ну ты могла бы лучше, не знаю, капризного ребенка. Смотрите, у нее такая пауза, отвернулась, стыд. А, ну, то есть она все-таки конечно же она стыдится этой связи с одной стороны и вот этот смешок нервный а, ну, она она стыдится этой связи но э, как, она, она там проговорилась кстати на всю страну все узнали по поводу а, достоинств а, а, майами а, в общем там если хотите пересмотрите интервью я не стала этот фрагмент включать в наш разбор потому что но ну, она там и про это сказала приюта взять. Ну, Зачем призы. брать Олега Майами? Почему куда его взяла-то? Нет. Ксения так классно сформулировала вопрос: взять, взять, как котенка взять. Ну, то есть сразу место обозначила для Майами. Вообще, конечно, Ксения умеет а, вот такой мелочью да, сразу осадить. Слушай, ну это какой-то прямо вот. Я в этом смысле с папой с твоим согласен. Ну, блин, ну Олег Майами это. Марианская впадина, понимаешь? Знаешь, я не смогу с тобой согласиться в этом вопросе, да, там, со многими с тобой согласны, но... Смотрите, волосы поправляет, да, хочет нравиться. У меня было четкое ощущение до того, как я познакомилась с Олегом, что он конченый придурок и вдобавок гей, да. Я была в этом полностью уверена. То есть, когда мы с ним познакомились... Ну, он вел себя, да, так, ну, типа, активно, как Олег Майами, а потом он меня пригласил. Он, знаешь, он мне так... Смотрите, как изобразила, такое, как, как гибончик. Он написал какие-то комплименты в Инстаграм. Как-то так, знаешь, на каком-то удаленном формате, потому что я переживала не самое лучшее время, да, и он меня поддерживал. Потом меня пригласил в кино, и мы с ним начали дружить. Мы дружили очень ну, достаточно долго, там, да, то есть никаких у нас отношений не было. Но у тебя нет ощущения, что он за счет тебя хочет сейчас просто вылезть. Потому что он вообще не хотел, чтобы она кто-то знал. Это была моя... Ма... Ну, может, он специально уже не дурак? Ну, не настолько он умен, чтобы он так сделать. Ну хорошо, тебе не кажется, что это немножко, извини, что я это скажу, но вот там гуф, да, там, понятно, наркотики, тяжелая судьба, но он талантливый человек. Но Олег там... очень талантливый. Олег, но, тебе не кажется, что Олег это немножко такой съебаться до мышей? Да нет. нет? Я так считаю, он, очень, он, он талантливый, он, у него восхитительный голос. Слышала, как он поет? Я когда услышала, как он поет, я такая что петь умеешь. Во-первых, он красивый. Во-вторых, он смешной. У тебя все мужчины симпатичные. не все. По ну, не симпатичный. Не, ну, все симпатичные, да, ну mm -hmm. как бы, да. Ну, а Олег красивый. Так. Я, конечно, знаю, что ты любишь Гуфа там, да. Я, я Мне его... он нравится. Он хороший. Но он, слушай, он поломанный человек. Он Понятно, что, но он, конечно, х... он, он я хороший помню, человек. Как, моя камера какая? Леша, да. я тебя очень люблю. Хоть ты говнюк и аппендикс моей жизни, но я тебя очень люблю и за все тебе благодарна. Ты правда хороший, заботливый и не подам я на алименты, не переживай. Ха -ха -ха, замечательно слушайте но ну, а самое интересное а, начали про майами а, свели все таки к а, гуфу а, да и вот вопрос возник что же все таки у нее к гуфу давайте разберемся в ее отношениях а, с ее первым мужем ну а для этого я сейчас фрагмент нашла из вот этого шоу которое она про айзу да вот я я там нашла буквально много смотреть я не стала но нашла как раз вот то что нам надо а по поводу как раз как она объясняла своему сыну развод с гуфом да с папой да, давайте смотреть. Значит, мы развелись с твоим папой. Я сделала это без звука. Я я делаю это без звука для того, чтобы вам, для того, чтобы нам не прилетело, сами знаете откуда. А, да. Значит, дальше мы не любим друг друга больше. Нет, надо все-таки сначала, потому что здесь нам надо смотреть на именно то, как она жестикулирует, как у нее сейчас. Так, давайте сначала с самого. Еще раз. Мы развелись с твоим папой говорит она мы не любим друг друга больше мы тебя любим как мама и папа но мы не любим друг друга как мужчина и женщина смотрите плечом пожимает А, и напрягла подбородок. А, то есть, это упрямство. Упрямство. А это не отсутствие любви, это упрямство вот это саботирующая женская позиция. То есть, получается, она сама не знает, любит ли она его как мужчина и женщина, не знает, как он ее любит или нет, как мужчина и женщина. Но а, здесь идет не отсутствие любви, а как раз незнание, что происходит, да, и упрямство он все прекрасно понял сказала она да конечно жаль что нам приходится это смотреть без звука потому что со звуком это более понятно да но идем дальше следующий фрагмент разбираемся в этой теме мы заметили да, что все-таки нет здесь отсутствия любви есть сомнения и есть упрямство так дальше Почему тебя полюбили? А тебя почему полюбили? Как жену Гуфа полюбили меня. Ну так Гуфа уже нету. То есть по твоей логике, получается, надо не забывать Гуфа, благодарить Я его благодарю. Я его не забываю. И когда мне говорят, да ты просто жена Гуфа бывшая, я говорю, я бывшая жена Гуфа. Видите, как она челюстью, да, она испытывает гордость по отношению к... Вернее, она гордится тем, что она бывшая жена Гуфа. Ты же ненавидишь это ну знаешь у я поменял свою реакцию к этому у меня... когда я на него злюсь да меня конечно это бесит когда а не, не может не а, кстати злюсь это тоже признак любви если такая ненависть это тоже любовь бесит ну как это как мне бы все имя говорили и говорят иногда когда хотят что ты там только там папина дочка. Ты ничего из себя не представляешь. Но я же знаю, что это не так. И Мне было бы это обидно слышать. Но я уверена, что тебе обидно слышать, что ты просто жена Гуфа. Не, мне обидно то, что когда я работала три года без выходных, у меня тряслись руки от того, что у меня 20 перелетов в месяц и меня вот так вот изнабито мне говорят, что я просто жена Гуфа. Я, у -у -у. Ну, это неприятно. Но, по сути, я же правда бывшая жена Гуфа. И если они меня за это любят, то окей. Я люблю Леху. Да, опять... Пожимает плечом, я люблю Леху. То есть я его не люблю, я его люблю. А, По-разному она говорит по этому поводу. Давайте еще один вариант ее а, высказывания в этом плане послушаем. И, может быть, здесь мы разберемся, а, что же не так. скажи ты допускаешь вот в, в каком-нибудь будущем м, то, что вы обратно сойдетесь Вообще ни при каких Нет. условиях. Ни, как, или, я, не люблю его. я не люблю его как мужчину опять плечом пожалуй я люб... не, не люблю потом а опусти... ну ладно я его как отца своего любимого человека своего любимого человека ну на самом деле сына конечно зачем она стала искать такие выражения но опять знаете здесь какая уловочка чисто женская я люблю его как отца своего сына но это наша женская уловочка для того чтобы отобразить на самом деле то что мы продолжаем любить но все равно она продолжает его любить но просто ей надо это обернуть в какую-то более благородную обертку и она это сделала в общем то мы часто женщины это делаем потому что любовь она так просто не проходит и здесь удобно до да, сказать что я люблю как отца своего сына дальше Отца Сэма. я люблю его как друга в том или ином понимании потому что я знаю что он придет ко мне на помощь но я не люблю его как мужчину и Видите, плечо опять пошло, но. Я не любила его как мужчину никогда. Это были другие. О, как? и отношения были отношения зависимого и созависимого. на ну, какой любви может быть речи, если у него нету души и в сердце любви, он не умеет любить, он не способен любить. Никого, ни Кэти, ни меня, ни, ни, ни, никого замечательно а вот к чему она пришла вообще просто знаете зависимые созависимые у меня даже сложилось ощущение что она ну, начинает мыслить критически и и тут она бах и срывается в детский сад просто понимаете в чем проблема проблема кстати самая часто встречающаяся у женщин что она говори говоря о своих чувствах она аргументирует тем что объект ее любви не умеет любить то да какая разница если я говорю о своих чувствах то зачем мне э, вот это вообще любит умеет он любить не умеет я его просто люблю любовь она в общем то э, у, у тебя ну хотя в принципе да здесь вопрос подразумевал сойдетесь ли вы но она начала отвечать про любовь. Но отвечая про любовь, она все-таки сошла на то, что он, оказывается, не умеет любить. Даже если допустить, что он не умеет любить, то а, это не, ни о чем не говорит о ее чувствах. Понимаете? В чем, в чем проблема? Проблема в том, что я буду любить тебя только когда ты будешь любить, когда ты научишься любить меня понимаете вот в общем то это да это нормально но вопрос был именно о ее любви и она стала отвечать на вопрос э, с позиции своей любви э, вот это вот как раз не незрелая позиция с ее стороны и получается что в разных интервью она дает разные какие-то оценки э, и поэтому я думаю что она сама запуталась уже кого она любит кого она не любит в общем-то ей удобно считать что он отец нет это и есть отец ее ребенка да и ей удобно считать что но ну, эта связь уже на, на всю жизнь получается ей это приятно в общем-то это хорошо скрывает, ну, не то что скрывает а эм, дает определенную благородную окраску той любви которая у нее все равно есть гуфу она в глубине души его любит и все равно она всех сравнивает с ним и я думаю что ей надо просто разобраться в себе и чувства там есть там есть очень много чувств, и она чувствует гордость за то, что у них было, и она рада, что у них было, и она бы может быть и ä, продолжила с ним отношения, если бы с его стороны ä, ну увидела хоть какую-то искорку любви. Понимаете, она она в общем-то продолжает его любить, я так считаю. А так дальше был то конфликт с рэпершей Тати, mm -hmm. да? Тати. Где она в том числе кидала тебе такую предъяву, что ты изменяла тоже гуфу с ректором птахой? Нет. Откуда она это взяла? Фу, откуда она взяла? Потому что да, у нас ä, был, был конфликт, потому что я птаху вообще не то, что ненавижу, это он единственный человек на этой планете, от которого я которого вообще считаю, что он случай. Смотрите, какое отвращение, какие эмоции появился на этой земле и он абсолютно в себе не несет никакую пользу он просто омерзительный отвратительный бльвотный просто человек нет он не не он не хороший человек видите поправляет одежду как бы стряхивает с одежды а, ну какие-то пылинки вот это вот как раз иллюстрирует то что она к нему относится как к пыли которая прилипла к ее ну, якобы прилипла к ее одежде и он ничего мне не сделал и я с ним не спала и я не изменяла ему с ним вообще никогда а, Да, да, по поводу не спала она даже оттолкнула локтем и поэтому получилось плечо задействовала но э, тут действительно она с ним не спала потому что она считает его намного ниже себя э, и посмотрите с каким отвращением с каким и, самое интересное что меня поразило в этой истории что он ей ничего не сделал понимаете она просто так возненавидела человека просто так к нему относится с отвращением и все в общем то и вот с такими эмоциями рассказывает. а про расстрел она рассказывает а без эмоций вообще практически понимаете что то что -то тут не то вообще не то вот прям как-то Запуталась, где надо выдавать эмоции, где не надо. А, да, следующий фрагмент. Кто вот эти герои сегодня? Ольга Бузова, Евлеева, а, не знаю, Ида Галич. Ида Ты Галич сто вот процентов. А да. Ольга Бузова нет. Ну, смотри, Ольга Бузова, я. Ну, она молодец. Она, конечно, вообще пробивной человек. Просто молодец. Но видите, молодец, качает нет, плечом тоже. Но она ничего не доводит до конца. Абсолютно. видите ну это чисто по-женски такие комплиментики такая молодец прям молодец и тут же в шпирку надо обязательно вставить Это ничего она отберется за кучу всяких проектов но я считаю что эта проблема не в нее а в ее менеджменте потому что я прям искренне после после просмотра видите подбородок это такая саботирующая позиция твоего с ней шоу Написала пост, я правда, его удалила. Потому что ничего, я лезу вообще. Какая разница? Потому что она не доверяет. Но хоть раз она решила все-таки удалить и правильно сделала. А если бы она по отношению к другим своим постам также делала, может быть, меньше скандалов бы было. Она свою жизнь, свою карьеру людям, которые просто на ней зарабатывают денег она сама лично не может проконтролировать ничего она по сути берет просто деньги и на самотек отпускает смотрите с каким удовольствием рассказывает про проблемы ольги бузовой но ну, проблемы которые сама а, и в общем-то сочинила для себя а я считаю что это полный был щит <смех> Уж лучше взять два-три проекта и вести их до конца, чем взять двадцать три проекта и, и все Ну, какие, будет... Слушай, она ведет Дом-2 всю жизнь, mm -hmm. занимается певческой карьерой. Чего она не довела до конца? Ну, вот все эти рестораны, mm -hmm. которые она открывала, все эти, вот, ну, Бускойн или я не знаю, что это. Ну, какие? да ну да чужую беду руками разведу своей ладу не дам Ну это в общем то многие этим страдают да дальше следующий а ну и завершить сегодняшний эфир я все-таки это, подхожу а там много чего она рассказывала обо всех я не стала даже копаться в этом грязном белье вы знаете конечно очень я разочаровалась но ну, во всем что я услышала потому что довольно неприятно она о людях говорит и поэтому неудивительно, что за ней тянется тянется такой шлейф сплошных каких-то скандалов до да, разборок но самое забавное мне показалось этим я считаю что стоит завершить эфир а вот этим нет я постоянно призываю что что-то изменить то есть я, я, я, я действительно бы с удовольствием бы стала президентом этой страны понимаешь с удовольствием да качает плечами там все в общем все эмблематические оговорки на лицо ксения тут сидит вообще да, ну хорошо, что она эмоций не дает, потому что ее-то задача разговорить собеседника. В моем ну прекрасном будущем я президент Российской Федерации. С какой программой? кстати вот носогубку почесала носогубка это верхняя челюсть это то как человек умеет выдерживать нагрузки как он но ну, вообще это часто про ответственность человека и а, здесь получается она почесала носогубку ну, подсознательно она понимает что здесь очень много ответственности что-то я прям не то а, говорю и подсознание ей говорит слушать ну, успокойся хватит с программы защиты окружающей среды ну, защиты вот это знаете вот кстати про по поводу истероидов я вам обещала про истероидов еще пару слов сказать да так вот здесь перед нами истероид который скачет по верхам он на все вопросы имеет поверхностный ответ а если его а, попросить уточнить ответ, да, он обязательно растеряется. Потому что поверхностно он понимает, что да, окружающая среда это проблема, да, почему бы ее не защищать, да, скажет и но <с içinde> Ксения Собчак-то здесь не просто так задает вопросы. Потому что меня эта тема очень волнует, потому что ну, мы, мы только потребляем ничего не даем взамен. Наверное, это да, моя была такая программа, знаешь, с которой далеко не уйдешь. Освобождение. Хорошо, хоть понимает, что далеко не уйдешь. не женщин востока. О, да. Кстати, хорошая идея. Хочешь быть моим премьером? консультант? Да. Ну это анекдот. Да, Ксения премьером да но в общем то не, не буду давать комментарии а то мои хейтеры мне потом выскажут по поводу того что слишком много личной оценки это непрофессионально поэтому делайте выводы сами а, да я надеюсь что я завершила сегодняшний эфир на позитивной ноте ну по крайней мере как минимум на веселой а, да значит что не забывайте комментировать высказывайте свое мнение а не забывайте ставить лайки под этим видео а если хотите чтобы я вас оповещала о своих стримах чтобы не опаздывать пожалуйста вот здесь подписывайтесь я под видео обязательно помещу ссылочку где подписаться а это уже рассылочка от меня лично я своим подписчикам даю оповещение на свои стримы а при подписке вы получите в подарок от меня инструкцию общения кроме того вы сможете приобрести мою книгу читай лица за 99 рублей электронную книгу а, да а, кроме того через какое-то время вам придут еще подарки от меня и я вас обязательно приглашу на свои три бесплатных занятия по физиогномике и профайлингу а, еще не забывайте подписываться на мой канал потому что мы здесь постоянно всех выводим на чистую воду и нам это нравится а, да по 10 системе пожалуйста оцените наш сегодняшний стрим насколько вы а, довольны тем что дождались второй части а, да так по поводу карантина давайте а, пишем в комментариях. Я сейчас уже не буду на эти вопросы отвечать. А, так а, спасибо большое всем, кто а, провел этот вечер с нами, кто дождался а, таким этого эфира. Надеюсь, вы не разочарованы, а, потому что, ну, конечно же, мне хочется вам нести информацию, а не просто приходить и улыбаться и а, говорить, что, ой, извините, я не успела пришлось вот так вот перенести на целый час Да, оставляйте мне оставляйте мне пожалуйста вот смотрите камин 200 ой какая прелесть 111 единички карме а замечательно а да оставляйте свои пожелания в комментариях под видео не забывайте делиться моими видео со своими подписчиками чем больше будет просмотров тем больше вы меня замотивируете создавать больше таких вот разбор ну короче больше работать да желаю вам хорошего вечера любви процветания благополучия хорошей погоды наконец-то что-то у нас задождило поэтому желаю нам всем солнышко завтра хотя вряд ли это получится я смотрела прогноз погоды но в любом случае всем пока